с вами я, Дмитрий. Хочу рассказать вам немного про турок, про такую сладость, которая появляется в некоторых количествах в преддверии Рождества во всех крупных магазинах Испании. Считается, что завезли его сюда арабы, по крайней мере, корни уходят в восьмой век, хотя официально он появился где-то в пятнадцатом веке в знаменитом городке Хипона, который является производителем основной массы всех турок, которые выпускаются в Испанию. Существует также версии, что турон придумали арабские солдаты или даже воины Филиппа Пятого, которые вынуждены были придумать такой продукт, который можно долго хранить, который был бы питательный и который можно было перевозить вместе с войском. И вот, в принципе, в этот момент, наверное, тогда и возник турон. Турон пытаются перевести как нуга, как халва или что-то в этом роде. На самом деле его нельзя ни не так не так перевести, хотя покушай, естественно, сладкий и является э, излюбленным лакомством на, на период Рождества. Вот, скорее всего, я нашел такой первобытный вариант турона, э, который приготовился изготавливался из меда, яичного белка и э, миндаля это зажарился в печи и получился вот такой вот такая лепешка. уроны бывают разных видов, бывают мягкие, бывают жесткие, бывают прямоугольные, бывают круглые, каких только нет, и с разными вкусами. В последнее время также принято отдавать дань моде и делать туроны со всякими добавками, которые модные в наше время, типа мохито, даже со вкусом джентоника есть. Есть и с грецким орехом, с шоколадом, со сливками, и с вишнями в ликере, такие фрукты с какао, даже сырный, есть такой, с фисташками. Довольно-таки большой, длинный, тяжелый Туроны едят и в Испании, и в Италии И даже в части Франции вот. В Испании, по крайней мере, считается э, Самым таким э, производителем туронов Это город Хихона, который находится под Аликанте И самые лучшие туроны якобы оттуда И туристы, которые в декабре посещают Валенсию, но ну, не только Валенсию, Испания вообще, у них появляется возможность попробовать огромное количество этого лакомства. И также возникает вопрос, почему именно торон используется на Рождество, а не в то другой праздник? Точного ответа историки на это не дают, но есть такое предположение, что Праздник, так, как на празднике используются ну, продукты самые-самые дорогие, самые ценные, самые такие, которые трудно добыть, то, скорее всего, вот этот и используется, то есть и начал использоваться в вот как такой один из довольно таких деликатесов. На Рождество также из любимых знакомств являются охальдрес, похожие чем-то на наши язычки привычные, только немножко повыше и, я бы сказал, даже посуше и такая вот вещь, называется манте -карус. это масляные печенья ничего особенного себе не представляю а вот на этом стенде видно такую вещь, как марципан называется он махапан на испанском это миндаль перетертый с сахаром причем без добавления теста хотя кажется что это в общем-то изделие из теста на самом деле тесто здесь не содержится довольно-таки полезная вещь такой вид они имеют но по вкусу к ним надо в общем-то привыкнуть а еще продают вот такие вот коробки, где можно перепробовать сразу все что только выпускается Диску. и охальдерес и турон и Монтекадос. Все подряд. мне понравился вот такой вариант. Это мед и лимон нижний. Средний это тыквенные семечки. И сверху это миндаль клубника и фисташки. Очень оригинальная смесь такая.